Приветствую вас здесь, в этом видео. И хочу вам донести такой главный посыл этого видео. И где мы будем их с вами говорить о продуктах компании LR, которая имеет как раз свою и философию при поднесении своих продуктов покупателю в сфере красоты и здоровья. И это большее качество нашей жизни. И это очень важно. Потому что здоровье это не только обязанность нас для себя, это еще труд. И очень большой труд. И чтобы быть здоровым, нужно для этого очень много трудиться. И глобальные тренды э, мировой практики, это то, что жизнь стала длиннее. И действительно, она стала длиннее. И это классно. И замечательно. Раньше наши предки жили в среднем 20-23 года, потом 39-40, и сейчас... Средняя продолжительность жизни составляет 7,5-80 лет. Но, увы, не в наших странах. Для этого, чтобы качественно и при полном уме и ясности памяти прожить свою жизнь, вот задайте себе несколько таких простых вопросов. Хотели бы вы, в принципе, быть здоровым? Сколько вы готовы на это потратить? Своих сил и денег, чтобы быть здоровым. И это очень важно. Кроме тренда и общего долголетия, есть еще, как ни крути, заболевания 21 века. И по статистике Всемирной Организации Здравоохранения, это болезнь сердца, инсульт, инфаркт, сахарный диабет приобретенный, да, и, конечно же, это онкозлокачественное образование. И чтобы этого избежать, мы должны понять именно причину нашего преждевременного такого старения. И это и объективные, и субъективные. И это наш, конечно, стресс, загрязнение окружающей среды. И это и витамино минеральный дефицит. И если мы на это посмотрим в процентном соотношении, то увидим. Да, конечно, частично мы сможем избежать стресса. Да, частично мы можем поправить свое здоровье. В плане наследственного приобретенного да, частично мы можем повлиять на экологию, переехать там куда-то, жить в другое, в более экологические места. И, конечно же, мы можем изменить наше питание и образ жизни. А это на одну минуточку занимает 74%. И это опять же статистиками здраво. И сделать свои выводы, то есть обращение своего внимания на, вот на эти компоненты. И есть много разных причин для того, чтобы оценить и понять, что же такое вообще питание, что мы можем, мы имеем на сегодняшний день. И в этом плане, где мы вынуждены, поставлены в такие узкие рамки, когда питательные вещества продуктов, которые мы с вами употребляем и употребляем как в основном мы откуда, из супермаркета и с рынков где они уже теряют свою пищевую ценность. И причем теряют достаточно много. И вот обратите внимание вот на этот слайд. Где, к примеру, возьмем банан, где они теряют свою ценность витамине В до 95% по сравнению с, 80, с 1986 годом и так далее. И вот отсюда мы имеем 26 тысяч различных диагнозов и 320 тысяч различных лекарств. И где Понимание, что медицина лечит только симптомы. И слава богу, что медицина хотя бы как пожарная в пожарном ситуации выступает. Но она не лечит. Идея не ищет именно саму проблему. Если мы немного вспомним обучающий курс нашей биологии, то мы понимаем, что мы все состоим из системы, из органов из тканей, клеток. И даже если вдруг у вас есть какая-то э, ситуация по проблемам со здоровьем, то самое главное, на то, что нужно обратить на свое внимание, это дать питание своим клеткам. Дайте своим клеткам еду, и она вас точно отблагодарит. Не так уж много нашим клеткам и надо. Аминокислоты, минералы, витамины, ферменты и полиненасыщенные жирные кислоты. И обязательно вода и энергия. И естественно, из любой ситуации есть выход. И конечно же, здесь есть две стороны медали. Ничего не менять, оставить все как есть. Или что-то здесь поменять. И найти альтернативу, вот как раз и компания LR нам предлагает именно альтернативу. Это масса оздоровительных программ. И самое главное, что это хорошее самочувствие с ЛР каждый день. В компании есть свой научный совет. И что самое важное, что продукты изготовлены на натуральной основе. И звезда нашей коллекции продуктов 500+, плюс, в каталоге компании ЛР. Это Алоэ Вера Барбаденс Миллер. И очень важный маленький момент. Это растение растет и созревает экологически чистых районах. И почему же продукты, которые мы покупаем в супермаркетах, они не богаты ценными каким-то и полезными компонентами для нашего с вами организма. Они не успевают там созревать, образоваться, формироваться. Они не успевают там накапливаться. И потому что в них нет, ну как в помидоре нет запаха, в огурцы в не пахнут. И так можно перечислять до бесконечности. Здесь же алоэ созревает, и это важно накапливать в себе все питательные и микро и макроэлементы. И отсюда и философия ЛР, то есть еда должна быть лекарством, а лекарство должно быть едой. И это тенденция мирового тренда антиэндж, это увеличение количества и качества вашей жизни, и это нормально. Каждый может прожить до 100-120 лет. И здесь самое главное поставить себе установку на это. И философия здоровья ЛР это именно устранение, в отличие от традиционной медицины, а именно поиск и устранение причины заболевания. И все продукты компании ЛР, продукты по здоровью, это продукты, которые работают именно в том направлении на повышение нашего иммунитета. Для этого у нас есть специальный набор, который так и называется – Anti-Age. И наборы разные. Их много. И их можно подобрать под любую свою задачу, под любую свою проблему. Конечно, естественно, нужно проконсультироваться с специалистом, с тем человеком, который вы доверяете, с людьми, которые практики. Которые уже имеют свой результат по применению этих продуктов. А таких много. Сам набор антиэдж содержит гель алоэ вера, минеральный комплекс пробаланс, витаминный комплекс маймастер, омега-3 полинесичные жирные кислоты или грипп эйша. На выбор. И в двух э, словах, что же такое гель алоэ вера от Это восстановление обменных функций нашего организма, это восстановление работы желудочно-кишечного тракта, это понижение уровня сахара в крови и так далее. Огромный функционал. В принципе, компания работает в направлении именно клеточного питания. И хочу вам сказать, что все питательные компоненты, которые нужны нашим клеткам, все они здесь как раз и присутствуют в этом геле алоэ вера. И особенность данного геля в том, что он транспортируется, а не перерабатывается. Это не концентрат, это не сок. Это чистый листовой гель, который богат на 200 микро- и макроэлементов. И это минералы, и витамины, и аминокислоты, ферменты. Это все, что нужно нашим клеткам. Гель алоэ вера у нас их 6. Первый это гель алоэ вера, мед. Этот гель применяется при проблемах от, от пупа и выше, до проблемы верхних дыхательных путей. Гель вера, Перси, который содержит до 98% чистого геля. Это важно. Его можно рекомендовать людям и с сахарным диабетом, также детям. Гель Севера, богатый кремнием, кремнин, содержащий натуральный крапивой. Гель Питьевой Фридом. Это гель, который работает на наш с вами опорно-двигательный аппарат, который богат коллагеном и хондропротекторной группой. Следующий гель вера, который так и называется иммуноплюс. И этот гель на злобу дня, который богат селеном, лимоном, имбирем, медом, витамином С, цинком. И это все компоненты, которые положительно влияют на повышение нашего иммунитета и защиту наших клеток от вредных действий различных вирусов. Шаг второй. Это не только гелий. Гель это транспорт. Он быстрее попадает в клетку, чем вода. Ну, на, на него надо что-то должно приложиться, чтобы донести это питательное вещество в клетку. Витаминный минеральный комплекс. Еще в 1931 году немецкий ботаник Ото Варбург Доказал, что в щелочной среде не развивается онкозаболевание. И что такое вообще кислотно-щелочной баланс? Сейчас в мире, в мир интернета, вы можете все это найти и почитать. То есть, в принципе, живая ткань и окисление, это ведет к заболеваниям, болезням и старостям. А нас, как вы понимаете, мировой тренд. Это тренд долголетия. И второй продукт нашего набора антидеж это минерально-витаминный комплекс Пробаланс, который богат кальцием, магнием, калием, хромом, медь и мариден. И это второй мой самый любимый продукт от компании, который не выходит из моего ежедневного приема. И здесь я хочу вам донести такую мысль, что это один из самых лучших токсикатов. Этот продукт, который связывает и утилизирует токсины в на нашем организме и выводит их естественным путем. И дает строительный такой материал для всех органов и систем. Когда наш организм, спасаясь от различных токсинов, он отдает питательные свои минералы. А пробаланс как раз и дает эти минералы и убирает токсичность. Запомните, это очень важно. И об этом можно говорить долго и долго. Здесь, нам, здесь, на моем канале, вы можете посмотреть, где я уже делал разбор по этому продукту. И как, на мой личный взгляд, этот продукт должен быть именно в каждой, в каждой семье, в каждом доме. И то, чего нет в этой парочке гель, гель плюс пробаланс, это омега-3, жирные кислоты. Это еда. Это не добавка к пище, а это действительно еда. И чем отличается омега-3 от ЛР от других производителей такого же продукта? Тем, что помимо правильного содержания именно этих ненасыщенных жирных кислот, она еще имеет бета-глюкан из ячменя и масло приму вечернее. Либо мы можем заменить и вместо омега-3 такой себе. Гепатопротектор, который так и называется, Рейши Плюс. Это грипп молодости, красоты и здоровья, который известен еще древнюю китайской медицины. Пара слов о Майдмастере. Это продукт антистресс. И мы с вами живем в постоянном стрессе. И этот продукт, который дает нам энергию и энергию нашим клеткам. То есть продукт богат на витаминно-минеральный комплекс богат витаминными группами Б. Юдеси, конзиинами, Селеном, железом. Одним словом, мы имеем полный цикл. И что такое полный цикл? Это очищение нашего организма, это питание. Питание клетки. И третье, это защита. То есть три важных компонента. Очищение, питание и защита. И знаете, что я хочу сказать? Что все продукты компании ЛР без, безопасны. И очень важно, они полезны, имеют очень большой функционал. И в любом, в любых проблемах по здоровью они помогут. Можно подобрать любую программу. И это высокое качество. И действительно, доказано их эффективность. И что здесь самое главное, важное что это все недорого. Стоит, это может позволить себе... Каждый. Как вы получаете прямо себе такое, знаете, санаторий прямо на дом Для всего вашего организма Вы получаете очищение, питание, защиту своих клеток И всего нашего организма И именно на клеточном уровне Который обходится примерно в 100 гривен в день И кому это подойдет? А подойдет это абсолютно всем Показания абсолютно любые И запомните одно мы не лечим, мы профилактируем и мы делаем то, чем не занимается наша традиционная медицина. И, увы, но это к сожалению. И набор антиэйдж состоит из питьевого геля алоэ вера, три бутылки, литровые. Здесь на выбор. и комплекс минералов, комплекс комплекс омега-3 или рейши плюс и напиток антистресс маймайстер. И в заключение хочу вам сказать, что у нас есть масса полезных нашим организме продуктов, которые помогают решить разные проблемы по здоровью. И здесь очень хочу вам, чтобы запомнили одну простую фразу, которая состоит из трех слов. Продукты компании LR ⁇ это качество, потому что это 100% оригинал немецкого производства, и это безопасность. Так как эти продукты сделаны из натуральных компонентов. И это, конечно же, результативность. Также за этот такой небольшой период времени, который компания работает в наших странах, Украина, Россия, Казахстан, у нас уже есть замечательные результаты, как у детей, так и у взрослых. Вы можете их посмотреть здесь, также на моем канале. И позвольте себе разобраться в этих продуктах. Позвольте себе быть здоровым и дайте себе возможность и шанс просто осуществить все задуманные вами. Сделайте все, что вы задумали. Я желаю вам быть здоровым. Ниже по ссылке под этим видео вы сможете более подробно пройти и более подробно узнать о продукты компании LR. И друзья, будьте здоровы и берегите себя. И до новых встреч.